Доброго времени суток, с вами Аниленд. Я составил топ ангоингов, которые самые интересные. Сейчас ангоинги скоро закончатся, и это отлично, ведь вы сможете залпом посмотреть целый сезон. Надеюсь, вам понравится подобный контент на канале, кроме аниме-клипов. Иногда просто хочется рассказать что-то про аниме, и не зацикливаться часа на клипах. Это место дворянство. Аниме дворян, свели же Ноблис, адаптация Манху. К слову, Манха популярная и интересная. Аниме тоже нормальная, но ожидал большего. Вырезали ключевые моменты, рисовка и анимация криповая, как будто они халтурили или же китайцы над ними работали. Аниме рассказывает о Кадисе, он не человек, а Ноблис, наподобие вампира. Он пробудился в нынешнем мире спустя 800 лет из гроба. После долгого сна не имел никакого представления о современном мире, и ему приходится идти в старшую школу с обычными школьниками будут много врагов как же те же самые ноблесы и сверхчеловеки жанр фэнтези школа и приключения можно глянуть если нет ничего посмотреть Четвертое место. Акадума Драйв. Аниме повествует о одной девушке, которая случайно связалась с очень опасными преступниками, называют их Акадумами. Все это происходит в мире подтипа киберпанка. Жанры аниме, фантастика и приключения. Наши главные герои должны делать поручение кота, который может сорвать их бошки. Хорошо, что вы все в деле. Если бы кто-то из вас отказался, то у него бы сразу взорвался ошейник. Недавно начал смотреть аниме. Рисовка и анимация приятные, крутые боевки будут, но еще бывали фейспал моменты, но да ладно. Нас Нам хана! Это специалисты по ну все, конец! Нам точно конец! Третье место. Патриотизм Мариард. История про Шерлока Холмса. только в аниме и главный герой не совсем-то и Шерлок Холмс. Главным героем выступает антагонист Шерлока, Уильям Джеймс Мариарти. Он был одаренным мальчиком, был намного умнее, чем взрослый и отлично знал математику. Однако он был обычным простолюдином и жил в приюте, пока его не взял на опеку аристократ Альберт Мариарти. Альберт ненавидел аристократов, хоть и являлся сам аристократом. Поскольку аристократы дискриминируют простолюдинов, не считают их за людей и убивают. Альберт будет помогать нашему главному герою, чтобы он корал плохих аристократов и все. Вся эта система рухнула. Ребята, что надо делать с плохой знатью? Давайте, вспомните, как я учил. Пицца на смерть! Пицца! На смерть! Боргую знать, на убой! Пицца! На смерть! Если устранить плохих людей. Что мы получим идеальную страну прямо на глазах у Господа. Он проповедовал порочный путь к миру справедливости и равенства. Аниме очень напоминает тетрадь смерти, как и в тетраде смерти главным героем является антагонист. Мариарти хотел справедливости и убивал плохих дворянинов. С Ягами Лайтом то же самое. Жанр аниме – детектив. Небольшой спойлер – там будет Шерлок Холмс. Хотя это, наверное, было очевидно. Все те профессии очень часто имеют дело со или с другими людьми из высшего общества. Второе место – Беззарная нано. 50 лет тому назад планету Земля атаковали довольно серьезные существа, ставшими настоящими врагами человечества. Попытки отразить нападение приводили лишь к неудачам. Но в скорости нашлось решение и довольно необычное. Оказалось, что противостоят столь мощному противно способны дети, но не все подряд, а исключительно те, что наделены сверхспособностями. Но для сражения, потенциальные бойцы должны пройти обучение. Для этой цели на удаленном острове создается специализированное учебное заведение. Находиться в этом месте детям должно понравиться, ведь они будут окружены морем и им здесь обеспечена безопасность. Каждый школьник обладал крутыми способностями заморозка, телепортация, перемещаться назад в прошлое, изменяя будущее и так далее. Могу. Могу, ты разве не знаешь о моей способности? Ты снова отмотал время? У школьников каждый день проходил как обычно, пока не пришла новая школьница по имени Нана. С тех пор, как она пришла, начали одним за другим умирать школьники. Вместе с Наной пришел еще один школьник, который не раскрывает свои способности и ни с кем не общается. А он начинает подозревать, что убийца это Нана и этот остров ловушка. Жанр аниме, сверхспособности и детектив. Анимация и рисовка нормальная, лучше чем в дворяцвею. По крайней мере. Мне это анима понравилось и всегда же у каждого воскресенья новую серию. Напоминает игру Мафия, ну или же Амангас. Среди них убийцы и они должны найти его. Первое место. Магическая битва. Юдзи Итадоры, живший как обычно подросток, нашел однажды палец, обмотанный бумагой, и отдал ее своему клубу по оккультизму. Оказывается, этот палец является очень опасным проклятием, привлекающим невидимых монстров для обычных людей. и произошло много чего, и впоследствии он схвал этот палец. Он умер. Конец. Честно говоря, почему-то я не хочу спойлерить. Наверное, потому что мне это аниме очень понравилось. Оно очень напоминает мне Наруто. Потому что это синьон как обычно и синий экзорцист. Аниме адаптирует студия Мапа. Они выпустили крутые аниме как Дороро, Бог старшей школы, Инуяшки и Ярость Пахамото. Ну вы поняли, хорошая студия. Жанр аниме ужасы, школа, синьон, приключения, фэнтези. Давайте по приколу ознакомлю главными персонажами. Это Какаши, Наруто, Саске и Сакура. Надеюсь, вам топ понравился. Можете написать свой топ по ангоингам в комментариях. Обязательно почитаю. Пытался писать описание по нему самому, нежели чисто скопировать из сайтов. И, наверное, получилось не очень. Я плохо пишу сценарий, поэтому тут такое дело. Ладно, всем пока или сейонара. Бай-бай. Бонжур. To the top, never stop, man, the best is all I know yeah. Was a diamond in the rough, now I'm going for the goal. And I'm about to shine bright, no Tiffany gold ah. You wanna be the best? You gotta do With 99.9%